В недорогих печах, несмотря на дешевизну, сохранено необходимое качество. Два тена, а не один. Стекло-двери, температурные датчики и так далее. Печи доступны в электрическом исполнении с одной и двумя камерами. Модели на 4 и 6 пиц для одной камеры.